Вы не архитектор, вы настоящий художник. Мне очень близок тот стиль, в котором вы создаете свои композиции. Я люблю максимальную натуральность в ландшафте. Вопрос. Можно ли сделать вертикальную стену из блоков? Какова технология? Я э, очень признателен вам за такие теплые слова. Да, это очень приятно, что кому-то нравится мое творчество и моя работа и я абсолютно прекрасно вас понимаю в том плане что если есть э, небольшая территория да, то хочется максимально ее задействовать и, и получить э, микросад да, на этой территории микрокосм вполне реально сделать очень красивый сад на маленькой на, на маленьком участке Например, японцы, вот так как у них очень мало земли, в принципе, да, они делают сады там где угодно, там, на одном квадратном метре у них есть сады, там, да, на, на, на, на столе, может быть, там, какой-то сад ко мне и так далее. Что я бы э, вам посоветовал бы в этом случае по поводу вертикальной стены? Вообще, да, действительно прикольно, когда маленькая территория, то можно, допустим, сделать вертикальные стены вертикальные стены и соответственно их озеленить, и соответственно получить дополнительную площадь то что я видел за рубежом и пробовал да то есть вот вертикальные стены в которых в карманах из геотекстиля засыпана земля и там растут растения мне какое решение если честно не очень нравится Виден этот геотекстиль вот и через там год два там какие-то растения подвымирают видны вот эти вот огрехи скажем, да, вот, особенно если освещение недостаточно хорошее. Что бы я бы порекомендовал бы сделать? Есть сетка, типа рабицы, есть такой материал как энкомат или вообще сетка, любая сетка, более мелкая, вот. В эту сетку засыпается земля, делается такой э, такой, скажем, как э, как сфера, вот и эта сфера как кирпичики выстраиваются друг на друга, а между этими сферами, когда вы укладываете как кирпичики, вы высаживаете живучие и зеленые растения. Это мог, могут быть можжевельники, сосны э, горные, потому что в принципе горные сосны и живут в таких условиях, когда у вас вертикальная стена, вы прямо вот, прямо вот в этой скале, в этой гре высаживаются растения. Вот. и таким образом вы получается выращиваете, наращиваете эту вертикальную конструкцию единственное, конечно, надо, надо смотреть оно тяжелое, естественно, главное чтобы эта конструкция не завалилась То есть надо ну, продумать так, чтобы она была надежная вот. или закрепить к стене ее, например эту конструкцию, а в конечном итоге у вас получается, вот, э, скажем так зеленый холм, зеленый вертикальный холм, и вы этот холм можете высадить на него очиток можжевельник, траву даже какую-то. Короче говоря, у вас будет просто вот такая вот вертикальная клумба. Что скажете о подогреве пруда зимой? Назначение пруда. Плавательный. Рыбы не будет. Если рыбы нету в этом пруду, это отличная идея реально классная идея как его подогревать то есть есть печечки дровяные скажем такие да ставится насос который прогоняет воду через эту печку. на эту печку намотана труба которая нагревается за счет вот огня до да? дровишки подбросили насосик включили и в принципе пруд полностью ну хорошо можно прогреть вопрос в том делать ли утепление например когда вы строите пруд ложит ли стирадур под э, гидроизоляцию то есть для того чтобы прогревался быстрее пруд То есть нагреваться он будет действительно быстрее положить стирадур. Опять-таки, надо смотреть, какой регион. Если это регион Краснодара, то тут вообще можно не заморачиваться. Вот. Если это регион Москвы, лучше стирадур не ложить. Почему? Потому что э, есть глубина промерзания да, э, грунта. Если вы вдруг не подогреваете пруд, то, то он подгревается от земли. В случае, если вы положите э, стирадур, пруд может промерзнуть полностью. А вообще, это отличная идея. Отличная идея. Но, кстати, сразу предупреждаю, если пруд большой, то разогреть его будет не так просто. Если пруд небольшой, то возможно. Часа за два водичка будет как парное молоко. А, да, насчет растений. Как будут рас чувствовать себя растения? Водные растения пострадают. В этом случае биоплата, которая у вас будет, да, она будет работать только летом. Мало достанется растений, будет работать на сине-зеленых водорослей. Но все равно будет работать. Короче, я за то, чтобы греть пруд. Я хочу песчаное дно, прозрачную воду для плавательного пруда. Дно. Геотекстиль 450. Мембрана бутилка учеба 1 мм. Геотекстиль 450. Как сделать переход от песчаного пляжа на дно пруда? Как быть с фильтрацией такого пруда? Желание я понял, но технологии и понимание все-таки немного размыты. В двух словах. По технологии, которую я использую для производства плавательных водоемов, я укладываю, если нормальный грунт и угол уклона менее 45 градусов. 450 укладываю геотекстиль потом геомембрану, потом 450 геотекстиль, а после этого я делаю защитно-декоративный слой, защитный слой для мембраны. То есть я прямо вывязываю тонкую арматуру и укладываю слой бетона на эту арматуру. Таким образом я защищаю и мембрану, и геотекстиль. И уже, на, уже сверху я могу и щебень насыпать, и песок, и другую какую-то фракцию, там все что угодно. И растения сажать. Если вы же просто... Уложите э, геотекстиль на мембрану, то защиты, скажем так, недостаточно. То есть защиты геотекстиля недостаточно при такой технологии. Я защищаю геотекстиль бетоном тонким слоем бетона. Фильтрация. насчет фильтрации много очень рас рассказывал я про фильтрацию в своих видео, показывал, как я там делаю дренажные э, поля. Можете поискать на моем канале ролики про фильтрацию воды. Строим маленький пруд. Гетик стиль плюс пленка Рядом виноград Убирать? Корни не пробьют пленку Как поступить? Виноград пленку не пробьет Если вы пленку укладываете на рогоз Вот вы срубили рогоз и положили пленку на рогоз срубленный То вот рогоз может пробить пленку Друзья, я даже не заметил, как пробка рассосалась Можно двигаться дальше А я ответил пока на все вопросы, которые вы мне задали Ребят, я хочу что сказать Надо проектировать надо проектировать. Это вопрос не для, не для суперспециалистов. Это просто, вот, знаете, просто вот заранее продумать все нюансы. Взять лист бумаги ватман там или кальку или, или или миллиметровку да и все все все разрисовать куда труба какая пойдет все что вы изучили все что вы прочитали все нанести на бумагу как вы где посадите сколько метров от дома сколько метров будет пляж где дерево будет расти это если по простому но ну, а по серьезному надо проектировать конечно делать топосъемку делать генплан дендроплан вот посадку дома посадку всех э, мафов, декоративных элементов, дорожки, дорожно-пропиночную сеть, делать раздел технологии, возможно, это будет инженерия по поводу э, конструктивы, по поводу подпорных стен, конструкций и так далее. Я считаю, что потраченное время и затраты на проект, они экономят ваше время, намного экономят ваше время и затраты в стройке. Проектировать во время стройки, ну то есть экспериментировать. Во время стройки это намного дороже, чем экспериментировать и, и проектировать на бумаге. Если вы, допустим, заказываете проект у архитектора ландшафтного, не забудьте заплатить ему за авторский надзор. Потому что важно, чтобы он отвечал до конца за свой проект. Если он сделал какие-то ошибки, или там во время стройки возникли какие-то вопросы, чтобы он во время стройки, во время продвижение этого проекта, чтобы эти вопросы параллельно решались. Мало того, бывают моменты, когда уже закончилась стройка, и уже год-два там проработал водоем, но архитектор, который положил в портфолио этот объект, получил достойную оплату за свою работу. Он будет счастлив и рад приехать и подсказать, помочь и так, и так далее. И быть участником развития вашего сада. Потому что сад, он не, он не развивается в один год. Это несколько лет на самом деле. Несколько, это десятка лет может это происходить. Меня много смотрят архитекторы. И я понимаю, что я во многом информацию рассказываю для архитекторов. Я делюсь просто своим опытом, своим видением. Надо просто... Не знаю, как-то объяснять клиентам своим, что сэкономив на проектировании и сэкономив на авторском надзоре, человек теряет деньги на рабочих процессах, на рабочих моментах. Друзья, я рад, что вы задаете мне вопросы, и рад на них отвечать. Я, простите за то, что может быть не всегда у меня это получается, так как вы хотите, но тем не менее процесс идет. До новых встреч, пока. С вами был Костя Юдин, ландшафтный архитектор. Бай-бай.